Добрый день, меня зовут Ксения Шир. Я руководитель одного из новых направлений, направлений 2022 года. Это направление «Реферальная сеть. Биокат. Клинические исследования». Данное, данное направление было разработано с целью дополнительного информирования пациентов и врачей о новых клинических исследованиях, о новых методах инновационной терапии в рамках, соответственно, исследований Российской Федерации, Республики Беларусь и других стран, соответственно, СНГ для того, чтобы помогать врачам и пациентам лучше понимать, что такое клиническое исследование, что такое клиническое исследование в рамках компании Биокад был разработан новый процесс, образовательный процесс, информационный процесс, и, соответственно, также был разработан отдельное направление, Это Информирование врачей, которые не участвуют в клинических исследованиях, но у которых есть пациенты, которые желают принять участие в данных клинических исследованиях. И для того чтобы врач, не участвующий в клиническом исследовании, больше мог рассказать потенциальному участнику о его возможностях, было создан соответственно новый портал под названием Кт Биокат Клинические исследования. Если вы видите на экране сейчас, у нас появился новый сайт на которые можно попасть с любого ресурса. Также можно попасть с мобильного телефона, с планшета или с персонального компьютера, где вы сможете ознакомиться с исследуемым препаратом молекулами компании «Биокат» и также с клиническими исследованиями, которые проходят сейчас на платформах Российской Федерации и Республики Беларусь в том числе. Всегда можно отследить статус активный, принимает ли сейчас данное исследование у нас новых потенциальных участников на рассмотрение в скрининг или набор пациентов уже закрыт. И, соответственно, также можно обсудить с потенциальным участником минимальный набор критериев, которые вы также сможете рассмотреть на сайте. Ну а если будут дополнительные вопросы у пациента, его близких, можно также задать вопрос. На сайте вы сможете увидеть в рамках клинического исследования первую кнопку «Остались вопросы». Значит, пациент нажимает, оставляет, соответственно, свои минимальные данные, и ему приходит автоответ. Если пациент не дождался автоответа или у врача остались вопросы, которые нужно решить здесь и сейчас, также существует горячая линия 8800, которая работает, действительно работает. <салит> Я отвечаю за качество <салит> данной горячей линии. Также можно позвонить, естественно, на горячую линию, либо ваш звонок перемаршрутизирует, либо ответят сразу. Если врач хочет помочь потенциальному участнику маршрутизироваться в данное клиническое исследование, но не знает, где в стране сейчас открыт набор, в каком исследовательском центре, и необходима дополнительная помощь, есть вторая кнопка, которую также используют успешно сейчас врачи и исследовательских центров, и неисследовательских центров, то есть и дерматологи, и врачи из разных регионов, и даже есть заявки, которые поступают из Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, нажимают на кнопку Вы врач», подают заявку, пишут, у нас есть потенциальный участник, мы бы хотели узнать больше, пожалуйста, свяжитесь с нами. В течение двух-трех рабочих дней, Соответственно, данная заявка обрабатывается, и дальше уже с врачом мы принимаем решение, есть ли возможность куда-то маршрутизировать такого потенциального участника. Бывают ситуации, что есть клинические исследования, в которых пациенты имеют плохое зрение и не могут, к сожалению, прочитать какую-либо информацию, запутались в сайте и так далее, тогда есть наверху справа просто кнопка «Задать вопрос» или с мобильного телефона сразу же можно будет позвонить и сказать, «Вы знаете, я плохо вижу, пожалуйста, помогите». И тогда такого потенциального участника пациента также перемаршрутизирует по его, соответственно, запросу. Но я приехала не одна. Сегодня я с собой пригласила поучаствовать в моей встрече медицинского эксперта в отделе клинических разработок Федя Крюков. Соответственно, сегодня расскажет про новое клиническое исследование, которое сейчас открыто и стартует успешно в Российской Федерации в направлении онкологии. Спасибо. В общих чертах расскажу про клиническое исследование. Вполне возможно, кто-то из вас захочет принять участие в качестве врача-исследователя, либо, возможно, у вас есть пациенты, бы могли, которым бы вы могли предложить участие. Напрямую это исследование относится к той теме, которая обсуждалась вчера, а именно неодевантной терапии. В данном случае это неодювантная терапия, комбинированная иммунотерапия. Сравнивается она со стандартным подходом одювантной терапии, пембролинзумабом. И что отличает ее от остальных программ исследования меланомы, которые у нас проводятся, это пациенты с резектабельной меланомой кожи. Третьей стадии. Буквально несколько слов про дизайн исследования. Я полагаю, что вчера вы достаточно детально разбирали дизайн и результаты исследования Прада. Во многом наш дизайн исследования напоминает исследование Прада, но есть определенные тонкости. Есть отличия. Значит, отличие номер один — а Выборка пациентов, которая включается в наше исследование, она значительно шире, чем та выборка, которая была разрешена участвовать в каи Прадо. То есть это ограничение по количеству клинических лимфоузлов, это ограничение по уровню, уровню лактат-дегидрогеназы, это ограничения по стадиям, то есть не было стадии 3D. Это те ограничения, которые были непосредственно именно в исследовании Прада. У нас таких ограничений нет, это все решается исключительно с помощью стратификации. Второй момент, который тоже принципиально отличается от исследования Прада, это то, что пациенты, у которых после неоадювантной терапии был достигнут так называемый большой патоморфологический ответ, напомню, в большой патоморфологический ответ входят две сущности. Первый – это полный патоморфологический ответ, то есть стопроцентная гибель опухолевых клеток. И практически полный патоморфологический ответ допускается до 10% клеток, которые еще опухолевые и еще живые. Так вот, собственно, у этой группы пациентов, это те пациенты, у которых, судя по всему, самая реактивная иммунная система и отвечает значительно лучше. У этих пациентов мы предлагаем отказаться от оперативного вмешательства именно регионарной лимфоденоктомии и продолжить терапию в одевантном режиме. Чего мы хотим добиться, то есть какова вообще цель этого исследования. Цель этого исследования, чтобы, ну, само собой, регистрация препарата, получение регистрационного удостоверения, это все безусловно. Но тем не менее, мы зачастую думаем о том, а что делать с пациентами, которые не ответили на иммунотерапию. Что делать во второй линии? Что делать, если пациент предлечен? И здесь у нас была задумка такая, чтобы те пациенты, которые действительно отвечают на иммунотерапию, отказаться от оперативного вмешательства, которое зачастую может вызывать инвалидность у пациента, которое зачастую связано с тяжелыми послеоперационным периодом, то есть получается, что здесь в случае успеха у врача будет две опции. Да? То есть вот опция номер один это два цикла неодевантной терапии, оценка патоморфологического ответа. Если пациент ответил, то, собственно, одевантная терапия. Пациент недостаточно ответил, регионарная лимфоденоктомия и продолжение адюванта. Если по какой-то причине у врача нет возможности сделать оценку патоморфологического ответа, тогда идет по схеме не адювант, регионарная лимфодисекция и дальше адювант, то есть без вот этого дополнительного принятия решения. То есть Таким образом, в случае успеха мы предлагаем своего рода алгоритм принятия решений на основании патоморфологии. Значит, в качестве терапии сравнений будет использоваться стандартный подход, который существует, а именно это регионарная лимфодоноктомия с последующей монотерапией анти-ПД1 моноклональными антителами в качестве адювантной. Итак, еще раз, два цикла неоадюванта комбинированных, ПД1, Ситилии, 4, патоморфология, и дальше уже на основании патоморфологии либо Год терапии антипд-1 в адювантном режиме, либо регионарная лимфоденоктомия с последующим адювантной терапией. Значит, основные критерии включения здесь они представлены. Я просто акцентирую внимание на трех моментах. Ну, первый момент, это как я говорил, вы можете рекомендовать участие пациентам, если у них есть резиктабельная 3bcd стадия меланомы кожи. Если у них есть как минимум один клинически определяемый лимфоузел, и прошу учесть, что клинически определяемый лимфоузел должен быть патоморфологически подтвержден. Это подтверждение может быть сделано на скрининге. То есть это не обязательно, что пациент пришел, уже нужно, чтобы это подтверждение было. Это мы, если что, сделаем на скрининге. То же самое, как патоморфологический ответ, мы сами сделаем у центрального патоморфолога. То есть это уже как бы, что называется, наша головная боль. То же самое, как мы доделаем педель, если его не было, и берав тоже доделаем, если его не было. Вот. Но суть заключается в том, что резектабельный, минимум один клинический очаг, этот очаг должен быть верифицирован в ходе скрининга, а это как следствие согласия субъекта как минимум на проведение биопсии. Какие пациенты не могут включаться? Не могут включаться пациенты с все кроме меланомы кожи. То есть глаз, слизистые, неизвестный очаг. То есть вот эти вот три категории, они не могут попасть. Если есть отдаленные метастазы. Потому что если есть отдаленные метастазы, это все, Это другая схема терапии. Это то, что мы исследуем в клиническом исследовании «Октава». Вот, то, что мы исследовали в клиническом исследовании «Миракулем». Если вы видите, у пациента есть отдаленные метастазы, предлагайте ему участвовать в «Октаве». Неоми-мажор – это для тех, у кого метастазов еще нету. Значит, ну и, соответственно, если существуют только транзиторные или сателлитные метастазы и нет подтвержденного вовлечения лимфоузлов. Ну, таким пациентам, в принципе, насколько я знаю, не положено в качестве стандарта начинать с региональной лимфоденоктомии, поэтому, соответственно, здесь их тоже не будет. Хочу отметить, задавали вопросы врачей, что будет, если, например, пациент вновь диагностированный, у него есть первичный очаг. Таких можно пациентов, первичный очаг будет иссечен, а лимфоколлектор по результатам неодевантной терапии. То есть лимф, первичный очаг убирается в любом случае. То есть если он есть у пациента, мы не будем его сидеть, ждать, смотреть, как он там, что с ним, куда, он, идет, он убирается. А вот лимфоколлектор, тут посмотрим, как отреагирует. Ну, в общем-то, у меня, в принципе, по этому исследованию все. Я буду очень рад, если вы предложите тем пациентам, которые у вас есть, принять участие. Исследование это уже запущено, уже состоялась установочная сессия независимого комитета по мониторингу данных. Нами были получены ряд, скажем так, рекомендаций со стороны комитета. Само собой, все эти рекомендации учтены, они все будут инкорпорированы в обновленную версию протокола, они там касаются таких там, некоторых технических моментов, то есть, когда лучше сделать, какие промежутки соблюдать, то есть, ну, это, скажем так, изменение такого операционного характера. В целом, как бы, эта схема терапии, ну, в моем представлении, в случае успеха примерно 50% от той популяции, которая есть, то есть, это 3B, C и D, а Резектабельные пациенты смогут вообще обойтись без регионарной лимфодиссекции. Ну, на мой взгляд, это вполне себе неплохой результат, если у пациенту сохранится качество жизни и работоспособность на лишних 3-4 года. Если у вас есть какие-то вопросы по исследованию, с удовольствием отвечу.